Всем привет! Сегодня я расскажу и покажу, как установить дополнительные материалы для Sims 3, а также для Sims 4 с сайта Sims3Pack. А, здесь можно выбрать а, под категорию, Например, я выбрал Sims 3, так как у меня не установлен Sims 4, я в нее практически не играю. Основная часть а, я играю в Sims 3 выбираем здесь любое просто вы можете просто любое выбрать а, теперь листаем например выбираем что хотим Ну, допустим я хочу установить вот эту вот бороду нажимаем на вот эту зеленую штучку надпись открывается вот такое окно здесь написано скачать а, борода 25 и в формате sim 3 Pack. Нажимаете скачать в формате sim 3 ждете пока загрузится. А, вот, а вот сюда у нас справляется. А потом ждете пока у нас закончится загрузка и дальше я все расскажу. А, самый удобный способ скачивать дополнительные материалы это именно sims 3 Pack. Ну, как по мне, сим самый удобный из форматов для того, чтобы установить. А потом нажимаете а, «Показать в папке». Вот у вас загрузках будет. А, так. «Показать в папке». Ищите. Ищите у вас в папке. В папочке. Вот у нас высвечивается. Так, и нажимаете а, переместить в папку, я, например, нажимаю. И мы здесь ищем папочку Downloads. То есть, да. Ищите папочку Download. А, так, даже не так сделаем, а по-другому немножко. Вот у вас наш дополнительный материал. Вы его а, Заходим, ищем в загрузочках наш дополнительный материал. Он должен высвечиваться. Вот так вот более удобно. Есть стандартный материал. А потом, когда вы найдете материал, например, ну вот даже, например, вот этот материал хочу установить. Или, например, вот такой же материал, в принципе. Заходите опять показать в папке. Ищите материал. Вот этот вот. Переносите его на рабочий стол. Переносите материал. Вот у нас. А, например, мой материал. Вы его берете, переносите на рабочий стол. Звезда. А, перенести на рабочий стол. Переместить в рабочий стол. Все. Закрываете. Закрываете. Все. У нас должно быть на рабочем столе. Так, теперь вот наш материал. Вот он. То есть у вас будет запуск игры Sims 3 а, и программа запуска. Вот вы выбираете наш дополнительный материал. А, главное запомнить его название. Ну вот, здесь будет написано Sims 3 Pack. А, потом заходите. Заходите в мой компьютер. А, Заходите в документы, Electronic Arts, SimStream, ищите папочку Downloads. А. Так, вот эту папочку, ищите Downloads. Открываете. Вот видите, здесь у нас дополнительные материалы все. А, выбираем наш дополнительный материал и переносим в папочку Downloads. Теперь из папочки Downloads открываем наш дополнительный материал пока загрузится у вас должен открыться вот, вот такое вот меню Simstri нажимаете на загрузки и вот здесь все наши загрузки например вот выделяете выделяете нажимаете а, выделяете и ждете то есть да а, нажимаете так ждете пока у нас загрузится вот она у нас вот появляется такое окно. И у вас написано, что а, программа установки все успешно завершено. Нажимаем ОК. Все у нас загрузилось. Видите, вот здесь вот такой значок появляется, что установлено. Я также устанавливал дополнительные материалы. Все они в игре. Все хорошо работает. Так что как бы все будет работать. И все не будет, надеюсь, лагать. Это зависит у вас от мощности компьютера, ну и от качества материала. Главное скачивайте с проверенных сайтов. Ну и думаю, что на этом все. Спасибо за просмотр. Всем пока.